Призм это одноранговая система, в ней нет суперноды, мастерноды и других вещей, которые бы разделяли пользователей на более или менее приоритетных. В монете призм майнеры не могут выбирать транзакции, где комиссия больше, они подтверждаются все подряд, поэтому нет задержек при переводе криптовалюты. Например, у большинства криптовалют преимущественным правом попасть в следующий блок пользуется та транзакция, которая имеет более высокую комиссию. Поэтому транзакции с минимальными комиссиями, могут отодвигаться в очереди и очень долго ждать своего часа. Способность блокчейна Prism поддерживать высокую скорость транзакций за счет того, что в блок прописываются транзакции независимо от начисленных комиссий, является уникальным техническим решением. В Prism Forger, то есть администратор сети, не может отбирать более выгодные для себя транзакции с более высокими комиссиями. Если количество транзакций соответствует заявленной пропускной способности блока, то абсолютно все анонсированные финансированные и успешные транзакции попадут в блок еще одно преимущество монеты это простота установки ноды и ее простое использование ноду можно установить на любой персональный компьютер для этого достаточно любого процессора с частотой от 2 гигагерц чем больше ядер тем лучше от 4 гигабайт оперативной памяти для linux и минимум 8 гигабайт оперативной памяти для windows и ssd диск на 120 гигабайт это позволяет в призм заходить не только крупным игрокам с большими деньгами, но и людям, которые хотят купить себе немного монет, установить ноду, при этом быть частью системы, а не подвластным ей. Очень часто криптовалюты центрируются, потому что у определенных людей с деньгами оказывается большая часть эмиссии монет и основных сетевых узлов сети криптовалюты, и со временем круг этих людей сужается и сеть центрируется. А в криптовалюте призм централизация невозможна. Это невозможно по ряду соответствующих причин. Во-первых, в призм, добытая Часть монет уже распределена по рукам тысячи людей по всему миру. Во-вторых, постоянно работающих сетевых узлов около тысяч, и это минимальное количество, ведь учтены только статические адреса, есть еще и динамические, их количество неизвестно, и узнать его не может никто, даже сами разработчики. Такое сильное распространение обусловлено как раз таки простой установкой сетевого узла ноды, и в треть за счет генерации монеты всеми, а не только форжерами они же майнеры, концентрация монет у какой-то небольшой группы людей практически невозможно. Пойдем еще дальше и рассмотрим такой момент, в большинстве криптовалют установка сетевого узла нужна именно для добычи монет, а в призм она нужна больше для того чтобы поддерживать работу блокчейн сети и получать комиссию за поддержание этой сети, ведь добывать монеты можно просто храня их на своем кошельке, вы становитесь майнером уже как только приобретаете монеты призм и никто не является более главным и приоритетным все пользователи кто имеет от 1 до миллиона монет получают одновременно новые на свой кошелек заключение децентрализация это тот постулат что заложен в основе монеты призм и технология пропитана и пронизана тонкими но стабильными нитями свободы и независимости одноранговой сети блокчейн стоит изучать то с чем вы работаете выбирать только ту криптовалюту в которой вы в первую очередь можете сохранить свои деньги то есть быть единственным владельцем и распорядителем а потом уже приумножить их спасибо тебе что досмотрел ролик до конца и у меня для вас есть небольшой сюрприз на протяжении всего ролика я частями оставлял приватный ключ от кошелька криптовалюты призм и собрав его воедино ты попадешь в кошелек призм в котором тебя ждут подарочные монеты но если ты не успел и кто-то уже забрал этот приз то в описании к данному видеоролику есть аирдроп бот от команды продвижения призм там можно можно каждые сутки получать монеты абсолютно бесплатно.